Нет предела совершенству. Именно таким правилам, судя по всему, пользуется Blizzard при создании своих игр. Да, у них игр не так много, всего лишь три вселенные. Это Warcraft, Starcraft и Diablo на данный момент. А, но также планируется а, выпустить, они планируют игру Overwatch. Довольно тоже интересный проект. А, пока еще находится на бета-тестировании. Но надеюсь, довольно скоро он станет доступен всем игрокам. Uh, отдельно также хочется отметить вселенную World of Warcraft, основанную на Warcraft, которая, которая держится уже более 10 лет, даже лет 15, наверное. Uh, она держит стабильный онлайн, постоянно выпускает новые обновления, новый контент, и постоянно удивляет игроков, постоянно радует их. Заметны даже случаи, когда игроки просто были одержимы Вовкой. Задротили настолько, что... Ну, что ли, сродни болезни было, считалось... Считался задрот Вовку. В общем, сейчас не о ней, сейчас мы поговорим о новой, относительно новой игре, которую выпустили, опять же, Близзарды. А, опять же, они постарались на славу, Игра это называется Heroes of the Storm. Она меня затянула довольно хорошо. Uh, в частности потому, что я просто фанат Близзардовских игр. Warcraft, Starcraft, Diablo. Все я это проходил. Uh, Все помню. Для меня каждый персонаж это тут персонаж. Это каждая история, это ностальгия. Uh, в общем, для, для фанатов Warcraft, Starcraft, Diablo я советую эту игру. Собственно, в чем фишка этой игры? В том, что а, здесь собрали всех героев, всех героев из ä, вселенных Близзарда. Ну, именно из Warcraft, Starcraft и Diablo на данный момент. А, но планируется также вводить новых героев. Возможно, даже выйдут герои из Overwatch того же. А, еще каких-то героев на придумывают. А, собственно, даже про самих героев вы видите на данный момент Дыхаку. Это... Это Зерк из uh, вселенной Старкрафта, а именно из Heart of the Swarm, uh, или же Сердца Роя, второй части старкафта uh, Ну, те, кто играл, те поймут и просто тепло воспримут его. <coughs> так вот, uh, собственно, хотел бы обратить внимание на героев, их тут довольно много. Uh, ну, пока еще не так много, их тут штук, наверное, 50, я думаю не считал не знаю точно так вот а, герои выходят здесь а, с каждой обновой новый герой а обновы здесь выходят чаще чем у вашей девушки бывают месячные шучу наверное шутка насчет месячных шучу конечно вашей девушки потому что у вас нету девушки как у меня так вот о чем я говорил что действительно так и есть чаще чем месячные потому что Раз в месяц появляется новый герой. Здесь новая обнова, и не только герой, скины, карты. Довольно довольно часто, я даже считаю, для такой игры выпускать раз в месяц новый контент. Разработчики действительно стараются. Видно видно прорисовку каждого персонажа. Персонажей здесь много. да, вот Вы можете посмотреть даже... Вот иконки есть. Д... С, и, допустим, В, W. А, это означает, Д это герой из Дьявола, вот он, как подсказка, просто. W это Warcraft, а С, это Starcraft, соответственно, тоже. А, это показывает, из каких героев, из каких вселенных герои. Также стоит отметить, что здесь не только герои из игры, но и обычные юниты, например, такие как Лунара, просто им придумали скиллы и сделали как героев отдельное спасибо вам за это разработчики что что вы просто даже обычных юнитов наделяете какими то способностями даете шанс за них поиграть лунара потом кто еще сержант кувалда Uh, из вселенной Старкрафта тоже простой юнит была. Лейтенант Моралес, простой хиллер, насколько вы помните, тоже из вселенной Старкрафта. Собственно, викинги, которых тоже были, в принципе, простыми юнитами. Uh, кто еще тут? Кто-то еще был, я помню. А, тот же Фаста. Это понятно. Сейчас я, я его найду. Фалстат. Uh, тоже обычный юнит из вселенной Варкрафта, То есть не только героев, но и юнитов здесь добавляют обычных. Uh, теперь конкретно об этой игре поподробнее остановимся на ней. И я вам объясню, что это за игра, с чем ее едят. Поехали. Uh, первое, что хочется отметить, это игра моба. То есть uh, как дотка. Первое впечатление даже создается. Вот вы... Заходите в эту игру такие, ебать, это же дота! А, но на самом деле нихера это не дота. А, это довольно разные игры, с довольно у них много различий. Суть здесь, да, в принципе, одна, как в Доте. А, здесь есть трон, здесь есть три линии с башнями и крипами, а, которые надо уничтожить. Цель уничтожить. Конечная цель игры уничтожить трон собственно катки ну как вы знаете как в доте тоже а, здесь длятся ну где-то по 30 минут также а, проносится трон команда победителей проносит проигравшие собственно проигрывает кому проносит тот и проигрывает здесь два трона вот это понятно а, но чем различие в доте с дотой и чем я считаю даже это не то что просто различия, Это даже преимущество перед дотой этой игры. Чем она лучше доты, я бы сказал. Во-первых, здесь нету... нету итамов, нету шмоток, не надо ничего покупать, как в доте, не надо заморачиваться. Все это просто убрали, все излишества убрали. А, но не стоит думать, что она намного проще доты, она даже чем-то сложнее доты, эта игра. Хотя бы, тем, хотя бы тем, что здесь, это второе различие, я могу напомнить вам, а, тем, что здесь э, уровень, уровень, который вы зарабатываете, не на одного игрока действует, не каждый игрок зарабатывает себе уровень, а каждый игрок зарабатывает уровень команды. Здесь уровень делится на всю команду, а, то есть, чем хорошо что здесь не будет перекаченных уродов, которые взяли там 18-й левел и в одиночку будут вас просто гнуть. А, у всех будет одинаковый левел и, в принципе, способности у всех будут развиты довольно одинаково, на одинаковой скорости. Все зависеть будет от умения. Это для чего это было сделано? Во-первых, для игры в команде, то есть Близерды понимали, что... Мы не делаем доту, мы делаем больше. Хотя и дота тоже она игра для соревнований тут есть. Там есть, уже ходят на интернешнл. Эта игра тоже, по-моему, тоже в интернешнл есть, если я не ошибаюсь. Но пока еще не такие размахи у нее, то есть и где-то, ну, примерно годик, я думаю. То есть еще она на стадии развивания. <связано> развития. Но уже не хуже доты. Уже не хуже доты. И довольно много здесь игроков, и довольно быстро находятся бои. Так вот. <coughs> Это второе различие. Третье различие. Это... Сейчас, дайте вспомнить. А ну, собственно, само наличие карт. Да, само наличие карт. Здесь не одна карта, а примерно их, ну, штук 5-7. Я насчитал. А и на каждой карте своя тактика. Да, здесь надо пронести три линии, но эти три линии проносятся разными способами. И на каждой карте свой способ. Например, э, есть карта э, могильщика, что ли, где вы не можете пронести сами трон, и вам надо захватывать алтари, чтобы они проносили трон, потому что там, как форт... И он uh, убивает просто все живое за полсекунды. То есть вы даже не, не сможете подойти за линию форта. Единственный, единственный способ отобить издалека. Uh, также есть осадные мобы, uh, боссы, соответственно, к на которых тоже надо ходить. Ходить надо всей командой на босса, потому что в одиночку вы ничего не сделаете. Uh, то есть это позволяет, это позволяет играть в команде и не разразняться. Вы можете расходиться, но только там для большей эффективности, там допустим разделиться на мобов, которых вы захватываете или на алтари, чтобы э, быстрее захватить их и чтобы, чтобы быстрее пронести трон. То есть для эффективности здесь стратегия играет немалую роль. Здесь не надо. Здесь единственное, вот даже не единственное, тоже плюс, что не надо раскачиваться на крипах, не надо э, фармить. Здесь фарм не нужен, здесь нужен э, нужна просто командная игра. Кач идет, но кач идет больше да, от героев, чем от крипов. То есть э, не надо отжираться, не надо кормиться, но еще плюс один еще один плюс блин я, я уже забыл Сейчас вот крутился в голове и забыл прикиньте то что на крипаха жара... джерад извините я уже задумался просто а. секунду дайте мне на крипах на крипах что то я хотел еще сказать тот же раз, а не надо, что команда да. Командные действия, да, да, да. Тут надо только в команде работать. И никак иначе, никак в Доте. В Доте нет такого, что вы можете и по одному затащить. Это понятно. Блин, я забыл, извините, ребят. Что-то хотел сказать. Ну, здесь, в общем-то, есть разные классы. Нет, надо вспомнить, что я хотел сказать. Классов здесь 4, Ладно, я начну на классах, если что, потом вспомню. Классы здесь 4 Это класс поддержки, специалист, а, боец, класс поддержки и, соответственно, убийца, сам же Керри. Да, здесь есть как в доте персонажи. Собственно, дота же персонажи доты взяты из Варкрафта. Вот вам, пожалуйста, инвокер. Вот, он, CM uh, вот вам ЦМ Каджайна, вот вам Пуч, пожалуйста. То есть, есть, как uh, в Доте, персонажи, но они названы по-другому и немножко другие у них скиллы. То есть, Близзарды, ну, они имеют полное право, потому что это их вселенная варкафта, это их персонажи, Дота уже купленная вэлф, собственно, у самих, не у самих Близзардов, а кто там Доту придумал, я уже забыл. Ну, на движке Варкрафта. Так вот, остановимся поподробнее на этих классах. Я вам скажу, кто круче из этих классов и кем стоит играть изначально. Так вот, э, начнем с поддержки. Вот Азмодан, даже я его хорошо заметил. Довольно очень хороший пушер, очень сильно проносит строение, призывает демонов на свою сторону. И, в общем-то, для пуша он очень хорош. Очень хорош. А, также стоит отметить Сильвану, которая тоже очень хорошая пушер, захватывает на свою сторону тоже крипов. А, никого не призывает, но станет вышки, станет вышки. И, собственно, тоже очень-очень сильный дамаг наносит им. А, для пуша тоже очень хороша. Что такое пуш? Я для особо одаренных могу сказать, это пронос строений, пронос вышек. То есть, для разрушения строений это очень хорошие, очень хорошие герои. Я советую вам обратить на них внимание, если вы собираетесь, а, собираетесь ими играть, пушить. Также стоит отметить Назиба, который, вот он у меня куплен даже, который убивает не только очень хорошо вышки, но также и очень хорошо убивает людей, и у него есть довольно хороший контроль то есть им играть одно удовольствие у него очень хорошие скиллы очень мощный герой я вам говорю просто очень тоже советую его а, вот из пушеров советую выбрать вот этих трех теперь теперь теперь теперь наверное пройдемся под танкам по танком из танка очень дешевый да собственно а, еще один... одна вещь а, такая, что вам надо покупать героев. А, зарабатываются они на ежедневных заданиях. Ежедневные задания, по-моему, с пятого уровня даются. Да, здесь есть уровень, видите. Допустим, за уровень вы тоже получаете золотые. Ну, тут, тут уже четные уровни, там, десятый, двадцатый, тридцатый, по две тысячи. А, за эти золотые вы покупаете героев. Можете купить облик. Вот 10 тысяч, видите, он стоит. А, но также облики есть за донат. Естественно, тоже. Так вот, Мурадин. Это краска его. Можно его покрасить. Тоже с уровнем дается. А, и, собственно, он довольно дешевый. Советую его купить изначально сразу же. А, чем он хорош? У него два стана. Uh, есть прыжок, который догоняет. Прыжок, собственно, он же и станет. Uh, он может... Вот у все скиллы, собственно. Дворфийский прыжок. Uh, помимо оглушения, он замедляет рядом противников. То есть у него контроль просто бешеный. Uh, восполняет сам себе здоровье, то есть автоотхил. И из ульта у него есть отбрасывание, но ну, он такой себе... Или же он может вызвать себе Голема, превращается в Голема, у которого тоже до хренича ХП, и, собственно, так он выживает очень хорошо. Стоит он, обратить на него внимание изначально. Изначально, если вы хотите играть за танка. А, Еще очень хороший танк, это Соня. У нее вместо.. Маны. У всех героев, да, есть здоровье и мана. Вместо маны. У нее повышается ярость. Ярость повышается с убийством противников, то есть допустим, можно даже бить крипов и повышать свою ману. Не ману, а ярость. А, так, собственно, чем больше она дерется, тем она становится ярость. Не за ярость она использует свои скиллы. Тоже притяжение есть. А, копье притягивает и, собственно, станет. А, вихрь, который... Собственно, по куче врагов бьет массовый вихрь, он вы можете догнать им врага, то есть э, вы направляете вихрь и добиваете врага. И может убивать позади врагов, убивать обид. А Также э, она может совершать прыжок оглушающий, то есть у нее есть станы, в принципе, все хорошо. Или он увеличивает урон тоже. И эффекты контроля сокращают. Довольно хороший персонаж, как танк, самодостаточный. Э и, собственно, за нее я тоже советую по поиграть, тем более она стоит всего лишь 4000. Очень, очень мощный танк. Это, собственно, первый сразу же, который появился недавно Дехака э из Вселенной. Мне он, мало того, что визуально очень нравится, так еще и он, как танк, очень хорош. У него тоже есть. Но uh, у него нет стана, у него есть притяжение. У него есть... Uh, он довольно быстро двигается, он может впадать в стазис, который, uh, собственно, можно так ульту пропустить, и ульта на вас не, не подействует вражеская. Uh, ну, он закапывается под землю, то есть. Uh, плюс он собирает эссенцию с поверженных врагов, даже с крипов, и восстанавливает себе довольно немалое количество здоровья. Как герой очень хорош, как танк. Пуч. Пуч. Пуч это Пуч из доты. Тоже довольно хороший персонаж, если уметь им цеплять, если уметь. Он замедляет и цепляет и. Астана у него нет, по-моему. Но цепляет, замедляет, сжирает. Собственно. Восполняет себе тоже здоровье. Если ему уметь играть, тоже очень-очень хороший персонаж. Дальше. Пройдемся дальше по убийцам. Нет, по хиллерам давайте. По хиллерам. Лили стоит всего лишь 2000. На начальной стадии ее вам советую как хиллера. Очень хороший хиллер. Хилит одного персонажа. А даже не одного. Она кучу может хилить. Хилит. Цепляет дракончика, который хилит а, и наносит урон. Вот вам собственно ее а, способности. Ослепляет врагов, то есть немату на нее наводит на двух вражеских героев даже. Скорость передвижения у нее неплохая. Плюс у нее две ульты, вот довольно хорошая, быстро лечит для рядом стоящих врагов. Нуля буквально поднимает врагов на ноги. Ульты, не не ульты все похер. Ну, в принципе, довольно маленький радиус действия, но очень хороша. Ульта. И водяной дракон, это, собственно, если ты качаешься в Керри, удали, или можно прокачать в Керри, наносит нехилый дамаг. И, ну, собственно, может даже убить героя. Самодостаточный, довольно самодостаточный герой может... Играть как за Хира, может также можно ее вкачать в, в этого, в Керри. Я вспомнил, что я хотел сказать. Плюс от Доты. По сравнению с Дотой, плюс а, хоста. Heroes of the Storm. Вы можете, вам сразу дано скилла. Вы, вам не надо выбирать, какой скилл первый выбрать, как в доте. В доте вы из трех выбираете один. Вам сразу доступны все скиллы, и вы можете ими пользоваться. А, качаете вы только улучшения к этим скиллам. Вот, допустим, на первом левеле есть разные скиллы. Вот горшочек, это вот это самый первый скилл. Вы, допустим, увеличиваете хилку. Или же выбираете дракон, время можно призвать увеличить. Короче, вы качаете именно дополнительные эффекты к этим э, скиллам. Но, естественно, на 10 уровне выбираете одну из пассивок и потом уже на двадцатом уровне выбираете э, к этим пассивкам, допустим, эффекты. Вы качаете не сам скилл, а эффекты вам сразу доступны. То есть вы можете ФБ, ФБ это First Blood, первая кровь, да, ФБ сделать на первой же минуте, если хорошо постараться, но надо бегать всей тимой, потому что в одиночку, в одиночку вы тут вообще ничего не можете, герои здесь довольно слабые в одиночку и играют здесь именно командой. Без команды вы можете забыть. Очень хорошо играть по скайпу, вам очень советую, если вы играете с кем-то, с друзьями, то очень хорошо играть по Skype. Если вы планируете играть с девушкой, ну, не советую. Просто не советую. А, потому что, ну, я считаю, игра... Подобные игры, играть с девушкой, это все равно, что... Смотреть порнуху с мамой. Ну, как минимум, тебе некомфортно. Потому что вы можете назвать девушку ирачиной, она на вас обидится, там... А, в общем-то, вы можете на нее полагаться. Но девушки, как правило, слабо довольно играют. Хотя, не все. Не все, конечно же. Так вот. Лили. Очень хороший хиллер. Советую изначально на первой стадии купить именно ее. Но первая ваша покупка это должен быть Рейна. Я вам объясню почему, но позже. Регар. Очень хороший хилер. Хилит... Хилит он не так сильно, как Лили, но проблема в том, что... Не проблема даже, пре преимущество от Лили в том, что он хилит цепной, цепной волной. То есть, а, не одного союзника, а несколько рядом стоящих союзников. Накладывает щит, тем, а, Собственно, тоже может поднять с нуля, но, к сожалению, одного героя, если Лили может поднять толпу, потому что она в радиусе хилит, он его ульта именно на одного героя. Вот этих вот двух хилеров я вам очень советую. Неплохой это а, стоит всего лишь 4000, тоже очень хорош. А, хилить он, по-моему, не хилит, сейчас я вспомню. Он довольно хорошие щиты на союзников кидает. А, и, собственно, игра через союзников очень хорошо, неуязвимость дает, видите. А, то есть на союзников довольно хорошие эффекты дает. Малфурион дает ману, но он довольно слабо, я вам его не советую. <coughs> но если вам нужна, нужен тот, кто будет давать ману своим союзникам. Вот он. Просто сказал. Убийцы. По-моему, я уже всех назвал, кроме убийц. Лучший в своем деле. Или дан. Ну не лучший, но тоже один из лучших. Не использует ману. Скиллы можно юзать по КД. А, довольно, правда, тонкий, спорный персонаж. Но именно на первой стадии я вам советую купить именно его. И качаться, стараться играть именно им. Но он очень сложный в освоении. Но очень хорош. Может выцепить врага практически на любой точке карты. У него, у него есть так, как такой скилл ульта. Это... Извините. Извините. Или дан, да, или дан, или Да, может выцепить любого противника, собственно вот с большого расстояния. Если ему подсветить, он может уходящего любого противника убить. Довольно прыткий персонаж. Его очень сложно убить, потому что он вертится, крутится и в него очень сложно попасть скиллами. Убийца практически идеальный. Нова. Стоит 10 тысяч. Правда, очень очень-очень сложный герой в освоении. Но, очень хороший, если освоится. Убивает очень жестко, довольно правда хилая, но ее плюс в инвизии. Она может э, вызывать своего двойника. Э -э, это довольно хороший плюс, так как отвлекает противников и может могут они все скиллы пустить на двойника, а его просто добить. У него на скиллы будут КД. И, собственно, у нее очень хорошая ульта. Вот тройной выстрел, который просто убивает цель с любого почти с любого расстояния от него практически нету способностей и второй точечный удар тоже очень хороший на на группу врагов действует ну конечно он может и не убить их всех но довольно довольно хороший тоже скин. ново очень хороший персонаж как убийца Советую вам ей тоже поиграть, попробовать хотя бы. А, мясник. Убийц вообще на самом деле очень много хороших. Мясник это вообще что-то с чем-то. Убивает всех. А, мясо мясо набирает ему силу, он с поверженных врагов... А, с поверженных врагов добывает мясо, и, собственно, это мясо увеличивает ему силу. Чем он, больше он убивает, тем лучше. Замедляет, собственно, вы сами видите. Восполняет себе здоровье. Я еще просто не играл, я видел, каким играют, а, Неудержимо, ну, не, неудержимо, это скорость передвижения увеличивает. Ну, собственно, считайте прыжок. Не, не прыжок, а рывок к цели. А, привязывает врагов. Очень хороший скилл, привязывает врагов. То есть, вы считаете, можете всех врагов привязать к одному месту и просто Тимой запинать их. Отличнейший игрок. Тоже советую многим, да, всем советую им поиграть. А, вот у вас есть на выбор три персонажа, которые я вам посоветую. Плюс могу также отметить Зератула. Инвизер, очень хорош тоже, очень хорош, замедляет. А, Урон это понятно, Перено замедляет, переносится довольно быстро, маскируется, э двигается по полю боя довольно быстро, его тяжело словить. Ну и также ставит ловушку, всякую херню. Очень хорош, очень подловить может Кельтас. Забыл чуть ли, чуть ли забыл про Кельтаса. Чем он хорош? Он, конечно, манажер. Но это ближники все были. Теперь дальники. Кельтас. Хороший маг. Очень мощные у него атаки, но самая его самая мощная атака Это огненная глыба, которая сносит тысячу единиц урона, 810. А, если вы не танк, если у вас не full ХП, считай вы труп. А, от нее негде скрыться. Разве что телепортнуться, но она довольно быстро движется на, на противника, и очень тяжело от нее скрыться. Ульта просто имба, как по мне, на данный момент. Очень хорош, очень хорош. А, очень неплохая Лунара, довольно тонкая, правда, но данник. А, действует ядами, замедляет. А, яд чем хорош тем, что даже если Лунара умрет, то может яд убить противника. Даже если он убежит за вышку. Лимин, чем хороша, использует Довольно манажорливо, правда, но, но при каждом ее убийстве она, э, она восстанавливает себе. Моментально восстанавливает себе все способности. То есть, если вы, допустим, использовали ульту, которая регенится 60 секунд и убили противника ей. У вас новая ульта, считайте. По новой откатилась. Вы можете ее использовать снова. И также все остальные скиллы вы тоже можете использовать снова. То есть, чем больше она убивает, тем быстрее у нее откатываются скиллы. А, довольно мощный герой. Остальных, конечно, тоже можно отметить. На ваше усмотрение можете. Ну, самое, самые, самые хорошие. А, Кем Рейнар чуть не забыл. А. Собственно.. Во-первых, почему им стоит играть. С него я даже начну свой первый обзор. Да, я на каждом герое остановлюсь поподробнее и буду их обозревать. Собственно, как ими играть. Буду вас учить. А, ну, типа гадиков что-то будет. Так вот. Чем хорош Рейнер? Сначала он стоит 2000. Недорогой. Первое обучение вы проходите за Рейнера. То есть вам изначально вы Начинаете играть, вас обучают трейнерам. То есть вы уже знаете его скиллы. А, скилл отталкивания, отбрасывает цель. То есть он дальник, но может отбросить цель назад, а, чтобы его труднее было зацепить. Скорость атаки повышает. А, автоматический автохилл. Дальность обзора и автоатак это пассивка. Также может вызвать или Гипперион, который мочит всё на, по области, и он также движется. Очень хорош для пуша, но также может и отгонять противника. Советую вам брать именно его. А, и также рейдеры, это которые, которые летают такие маленькие дрончики, которые атакуют одного противника. Ну, может и не одного, они атакуют противников но их довольно легко сбить гипер он же не сбивается а, советую изначально начать именно рейнером именно рейнером потом можно выбрать и лидана из керри. А, если же вы хотите играть через попробовать играть хилером это лили изначально лили а, из пушеров я не знаю, я бы не советовал вам торопиться пушерами. Пушерами очень тяжело играть. Ну, собственно, если вы накопитесь на Сильвану, то Сильвана. Асмадан тоже 10 тысяч. Они все по 10. Ну вот Загара, Загара, она довольно слабая. Но можно начать и играть как пушером. А, из танков это, собственно, Мурадин. Трал очень хороший, я его себе взял, он тоже станет. Он довольно хорош на близком расстоянии. Но... Траум надо тоже уметь играть. Мурадин, я объяснял, почему Мурадин. И он стоит 2000. Изначально он идеальный танк. Он самый лучший танк в этой игре на данный момент. По моему мнению. А, кого еще можно отметить как танка? Ну, Мурадину Мур реально нету замены. Играйте именно Мурадином, если вы хотите играть танком. А я затрудняюсь ответить, если честно. А, Соня, Соня. Потом можно взять Соню за 4000. Ну и, собственно, потом перепробовать всех героев. Что меня порадовало, это вот эта вот сладенькая жопка Керриган. Лично меня в этой игре, видите, жопасенькая такая сучечка. А, сладенькая жопка... <laughs> сладенькая жопка Сони. Ой, Сони. Ух, uh, Сони, новый, я уже забываюсь, путаюсь. Не, ну жопки это понятно, но... Ну, короче, меня порадовала и Сильвана, меня все тут играют, все порадовали именно. Такая ностальгия. А... По... В эту игру советую играть ну, практически всем, особенно фанатам хоть одной из вселенной Blizzard, да, там, допустим, Варкрафта. Я даже начал перепроходить игру 2002 -го года ой, 2000-х 2000 там, годов даже, а, WarCraft, собственно. Третий WarCraft я начал перепроходить, чтобы вспомнить их историю, поближе познакомиться с ними опять по новой, освежить себе память. И для меня каждый герой тут как родной просто. А, игра мне очень понравилась, очень хорошая, динамичная, для командной игры очень-очень классная. Альтернативы я ей пока еще не вижу. Ну очень затянуло, поэтому советую всем сыграть. А, для, для регистрации в игре тут не так уж много требуется, требуется скачать Battle.net. Ссылочку я вам возможно кину в описании на Battle.net. Зарегистрироваться в нем регистрация довольно обычная. На mail а, отправляете письмо, ну собственно вы высылаете свои данные, там mail. А, Имя и так далее. И очень-очень простая регистрация, как на любой, в любой другой онлайн-игре. То есть, трудности она у вас не вызовет. И присоединяйтесь, если кто-то захочет со мной поиграть, я буду рад. Даже по скайпу можно. По скайпу здесь и нужно играть, на самом деле. Без скайпа вы тут задолбаетесь кликать. А, очень хороший здесь искусственный интеллект, стоит отметить еще. Вот чуть не забыл. А, лучше людей здесь играют. Особенно люди, которые приходят с Dota и считают, что они в одиночку а, могут протащить там очень хорошо и считают, что надо фармить на крипах. Забудьте просто это не дота. Забудьте эту херню. А, собственно, в следующем видео я вас познакомлю поближе с Рейнером. С картами. Какая карта выпадет, посмотрим. И со всеми режимами я вас познакомлю, и вы уже не будете тупить сразу же. Уже будете понимать, хотя бы иметь представление, где что делать, я все объясню. Так что играйте э, в Heroes of the Storm. Очень достойная игра, она стоит того, того что... Короче, она стоит внимания, как минимум. Вашего внимания она стоит, вы не пожалеете. А, также донат, который я считаю здесь, просто за скины. Тут донат только за скины. Ну, можно купить не только скины, но и транспорт себе за донат, да? И все он ни на что не влияет, донат. То есть донатной системы тут как таковой нету. Считайте, нет доната. Очень хороший баланс. Плюс... Плюс он фиксится постоянно, то есть, если где-то будет дисбаланс э, героя, его пофиксят обязательно, или другого апнут. Так что, так что ребята, играйте, а в следующем видео я вам расскажу все сильные и слабые стороны героя, как им надо играть, э, как им надо хотя бы не тащить, но чтобы не рачить, и с кем, собственно, в связке стоит играть этими играми. Всем спасибо за внимание, с вами был Дестер, а, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ссылочка на плейлист будет в описании, ну как всегда, короче, это был Heroes of the Storm, первая серия, всем спасибо, всем пока.